Да, может быть, вам даже не размера вот одна, вторая очень да, хорошо. Я одна и второй чаще работаю. Это просто не здесь не у меня восьмые. три восьмых. Да, больше, больше. Но как-то я ее в основном просто беру, когда нужно рецессии шью, потому что в боковых участках восьмых да. они не проходят между собой промежуток. Они приходится несколько раз, вот эти движения очень много а то, делать. Нить, мы же все-таки снимаем эти швы, да. но ничего там не, не, не смещается в этот момент? Или просто дольше ходим? Просто 14 дней. 14 дней ну, и Да. Избираем, и да. спокойно. Ну, то есть даже в случае трансплантата через 14 дней. 14 дней все уже. Потому все что ну, некоторые авторы считают, что вот все-таки трансплантат должен подшить быть резервируемой нитью, которую мы не трогаем А мы ее не снимаем. Давно. Так а как вы ее снимете? Наша же у вас там. Ну, а вот эти все крестообразные. Вы же в принципе одно нить у щита. Все одно. Или у вас есть. А нет, я резорвируюсь. А? Она что-то не просила, она рассасывающе. Если же не говорите, тонко рассасывается. Ну. Вы же снимаете, что. Это... Я ж, вы снимаю только те, которые снаружи, ну, а внутри не деньги. Как я залезу под лоб, это да. я все понимаю. Ну, а вот тот в преддверии тоже ничего, вот, которая, она резорбируется. А будет, чем и... она мне мешает? Она на 21 день начнет резорвироваться. Нет, мы Снимаете? Все, как есть, вы знаете, надо выковыривать и вытащить. Вы Снимаете, да? да? Спека происходит уже грубо. Mm -hmm. mm -hmm. Я просто, честно говоря, жду 14 дней. Я не хочу раньше встречаться с пациентами, чтобы мне там слушать про так? эти отеки, еще что-то там, что им будет? То есть на третий, пятый, там седьмой день ты никого не приглашаешь? Нет, конечно. В лучшем случае на седьмой, если у меня какая-то была сложная операция, я в чем-то не уверена. И у меня есть сомнения. А так 14 дней, пусть они все гуляют, отдыхают. Они и так умудряются позвонить, написать час ночи смс, какой-нибудь или еще что-нибудь. У меня все хорошо. ночи. Забивать ночью. мне голову. точка. Или наоборот, говорит, будешь, что при кухне. Лучше приходите. Я думаю. У меня такой очередь. А, а, а если такая ситуация? В боковом отделе нет кератинизированной теста. Начинается нет. прям сразу подвижная. Да. И плюс еще тяжко. Вестибулопластику пластику делаем. А как создать кератинизированную часть? Подсадкой плоскости висадка Ну, ну есть, есть два метода. Такий, один, получается, открытый метод, да, с пересадкой свободного десневого трансплантата, созданием новой прикрепленной десны. И есть второй метод закрытый. Этот метод показан при больших, вот таких протяженных дефекте, когда вы ограничены забором свободного десневого трансплантата. Ну сколько вы, его Максим. Ну, его очень мало, да, как бы, все равно. Потому что у нас иногда бывают дефекты, например, вот клыком в нижнем, там, в четвертом сегменте ограничиваются зубы. Дальше адентия. Где его взять Вот, я сейчас это дело расскажу, да. Бывает, что не взять, бывает, что и вот этих-то вообще не нарезать их, да, эти бывает, ремешки. Согласен, согласен. Вот. А это же, раз там на нижней челюсти такая, так наверху, то тоже ничего радостного там нету, как правило. У меня ассистент всегда читала, мясо что все время трофичные У меня такие же все трохичные. Не отслаиваясь? Подождите, Нет, я ничего из этого не говорила сейчас. Вы говорите, тогда мы вести колопластику по-другому делаем. Я рассказала сейчас про открытый метод. Классический, когда... Рассекается по мукогрингивальной границе, отслаиваются мышцы и слизистые лоскут mm -hmm. со стороны щеки, подшивается к надкоснице, устанавливается свободнонесный трансплантат на гребень, mm -hmm. да, на принимающую ложе и потом все катализаризируется, ушивается и так далее. А есть закрытый метод, он разработан для протяженных больших очень дефектов. Выполняется он таким образом. Но это делается с видом до имплантации, до То есть, когда мы еще все планируем, мы хотим создать этот участок. Конечно. Да? Ну, можно и в процессе делать это, в общем, не возбраняется. Смысл там такой. Делается разрез посередине гребня на всю протяженность нашего дефекта, который нам нужно да, увеличить преддверие и объем создать прикрепленной десны Отслаивается полнослойный лоскут С -с -с Вестибулярно Слегка отслаивается лоскут Тоже полнослойный в язычную сторону Мы говорим про нижнюю челюсть Это конкретно для нижней челюсти И перфорированная твердая мозговая оболочка Укладывается туда, на гребень прямо, Заводится орально, подшивается орально К лоскуту, к слизне-кастичному п швами укладывается на гребень вестибулярно, закрывается сверху лоскутом слизистенно костичным зашивается непрерывным швом по гребню и накладывается несколько прижимающих крестообразных швов к надкоснице через твердую мозговую оболочку, формируя таким образом и преддверие нового, и создавая необходимый объем прикрепленной десны. Я сейчас нарисую тогда. Нарисуем, ну, значит, мозговую ручку снимается. Конечно. Она всегда ушивается полностью. Вид сверху. Нарисую два вида. Вид сверху или сбоку. Разрез посередине. Вот это мы полнослойно все отслаиваем. Но здесь, если нет вообще прикрепленной десны, да, когда вот сразу, как от гребня, начинается сразу слизь, собственно, слизистая, по сути, вы просто отслаиваете то, что вы можете. Какая-то тут будет слизистая, в основном случае подвижная. Ну, мы напишем, что это полнослойный лоскут слизистый надкосничный. Да, это вестибулярная поверхность, вот И отслаиваемся сюда, можно здесь для удобства небольшие какие-то такие в пределах гребни сделать маленькие надрезики, просто чтобы вам было комфортно. Сюда устанавливается. Так, а тут вертикально есть разрезы? Да, допустим. вот. А Два. Вот, раз и два. Два, да. два. Да, это все разрезы, все что зеленое, вот это люминистерочное, это разрезы. И вот на где-то с полтора сантиметра, на 15 миллиметров. Да. 15 миллиметров. Вниз заводится сюда твердая мозговая оболочка, перфорированная. Предварительно, Предварительно перфорированная, регидратированная в крови или физрастворе, с чем вам нравится. Она заводится сюда и вот здесь вот она фиксируется двумя-тремя, в зависимости от протяженности дефекта швами в Ми, они да. будут, у вас будут язычные. Язычно вошли в кол, вышли, тему петлей зацепили, вошли, вышли обратно язычно, вышли, завязали бантик. Все то же самое здесь. Пожалуйста. Завернули ее вестибулярно, никак ее там внизу подшивать не надо. Положили лоскут, закрыли его непрерывными швами, обметочными. Ушили вертикальные разрезы, начиная опять же с апекальной их позиции. Вот эти швы субнаткосничные все будут всегда. Здесь вы сшиваете просто эпителий. И накладываем несколько крестообразных швов прижимающих. Наша цель настолько плотно прижать а, твердую мозговую оболочку гребня, а сверху будет надкосница у вас,